Друзья, всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. Сегодня я хочу показать наглядный пример и ответить сразу же на ваши вопросы. За что цеплять джиг-блесну грушку, какую проводку делать. Вот у меня в руке джиг грушка. Имеет одно заводное кольцо и срез. троничок желательно ложить под срез. Вот так вот. Далее, карабином цепляем за заводное кольцо. Все, монтаж готов. Я использую флюрокарбон 0,4. Так как в водоеме присутствует щука. И сейчас с вами мы направимся на водоем. И я покажу, какую проводку нужно применять. Все, снасть собрана. В общем, Продвигаемся к водоему. Вот такая вот красота. Так, сейчас я поставлю вот так вот камеру. Все. Делали первый заброс. Убираем дугу шнура. И делаем ступенчастую, легенькую проводку. классическая джек-проводка по подрыву ПАУ мать, Упала камера! Ёб твою мать! Так, друзья, ну и второй вариант я сейчас вам покажу. И второй вариант это тот, которым я больше всего ловлю. А там сами экспериментируйте всегда с проводками. Сейчас делаем заброс. Второй вариант это равномерка с паузами. То бишь, два оборота катушкой пауза, один-два оборота катушкой пауза, один-два оборота катушкой пауза. Очень часто там, где есть судак, на такой вот проводке зачастую берет судачок. Друзья, буду дальше рыбачить В общем, показал как ловить На джиг блесну грушка Наглядным примером Всем пока, спасибо за подписку До скорой встречи, мирного неба